Такой формат общения, честно признаться, несмотря на ну, частые такие публичные, если можно их назвать выступления, для меня это первый опыт, и поэтому я прошу как бы немножечко со отнестись к каким-то возможным казусам или каким-то неправильным лечимым оборотом. Как появилась идея поговорить именно на эту тему? Но дело в том, что... Вы сами знаете, наверное, что часто статью или выступление, половина ее считается названием. И вот мы как раз думали о том, какое же можно было бы предложить слушателям название, которое могло бы встать с одной стороны как некий провокационный момент, но в то же время, которое бы касалось вопросов учения и вопросов традиции обряда. В первую очередь я, конечно, делаю акцент на том, что наше современное православное, скажем так, мировоззрение, православная среда делится на такие ну, своего рода взаимодополняющие с одной стороны с другой стороны взаиморазделяющие моменты в первую очередь это учение вера нравственность духовная жизнь внутренняя сторона и вторая это внешняя сторона да, обряды традиции и тому подобные вещи к сожалению сегодня мы воспринимаем во многом православие как именно хранительницу традиций даже когда и наверняка многие из вас могли тоже замечать такие, скажем так, эпизоды, когда священнослужители или просто представители православной церкви кто-либо выступают как некое дополнение к чему-то народному, да, то есть народные праздники, какие-то национальные праздники, какие-то общегородские события. И вот Православие воспринимается именно как вот такой музей древности, в котором находится много традиций, много разного рода народных, русских каких-то обычаев. Но на самом деле ведь православие — это не только это. И вот именно вот эта тема мешает и джинсы спасения, которая, ну, можно сказать, нам подвернулась. Вернулась в тот момент, когда мы думали о том, что бы можно было сказать людям, вот услужило таким мостиком, который может разграничить внутреннюю духовную сторону христианской жизни и внешнюю. Ну, Вообще, конечно, вопрос достаточно интересный. А мешают ли, ну пусть даже не джинсы, а мешает ли наш внешний облик и вообще как он влияет на наше внутреннее состояние, на наши внутренние ощущения. Вот, на мой взгляд, все-таки это достаточно сложный вопрос. И, казалось бы, можно ответить одним словом «да» или «нет», но на самом деле все гораздо глубже, гораздо серьезнее. С одной стороны, мы видим то, что христианство в целом изначально говорит о внешнем облике. Пускай, конечно, не так часто, пускай, конечно, достаточно немного об этом говорится, но, тем не менее, в первом послании Коринфянам апостола Павла мы уже встречаем указание на внешний облик коринских христиан. И мне бы хотелось, конечно, зачитать это. Первое послание Коринфянам, 11 глава. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, пострежает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обретена. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть стрижется, А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, Господи. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растет волосы, то это без чести для него? Но если жена растет волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала. А если бы... Кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. Конечно, этот отрывок никак не касается самого понятия джинс и вообще современной одежды. Но он напрямую затрагивает вопрос внешнего образа христианина. Так ведь? Потому что, конечно, тогда апостол Павел не мог говорить ни о чем другом. Но вот этот момент многие сегодня приводят как некий аргумент для того, чтобы мы сохраняли и, вернее, очень много акцентировали свое внимание на внешнем облике христиан. Но давайте посмотрим на саму суть вот этого вопроса. Апостол Павел пишет каринским христианам о том, что женщины должны покрывать голову, мужчины этого этого делать не следует. И если мы всмотримся в ту историческую эпоху, в которой жил апостол Павел, то сразу все становится совсем понятно. Ношение головных уборов женщинами, покрытие головы считалось и до сих пор считается очень важной такой традиционной основой да, Востока. И до сих пор э, на Востоке сохраняется эта традиция ношения головных уборов. Дело в том, что э, первохристиане, э, видя, что уже, как и апостол Павел пишет, да, что э, закон как бы он есть, но в то же время э, закон это уже не первостепенный, стали э, гораздо меньше уделять внимания внешнему виду. И многие, даже э, воспринимая христианскую общину как нечто семейное, как нечто, что э, связано практически такими, ну, можно сказать, духовными э, семейными узами, э, перестали обращать внимание на это обстоятельство. И женщины перестали носить головные уборы. Э, послужило это обстоятельство соблазном для людей нехристианского исповедания и вообще для э, жителей Каринта. Почему? Потому как мы знаем, что каримская традиция подразумевала, что тот, кто не женщина, которая не носит головной убор, является женщиной распущенной, блудницей, ну, в общем, скажем так, женщиной И вот это вот начало смущать христиан, начало смущать не христиан, что якобы женщины приходят непонятно зачем, а мы знаем, что много было предположение о том, что первые христиане занимались какими-то непотребными делами да, на своих вечерях любви. И вот это вот служило как раз-таки, как многие считали доказательством того, что там происходит что-то нехорошее. И поэтому апостол Павел говорит о том, что необходимо соблюдать те традиции, в которых вы живете. Необходимо быть людьми своего времени. И вот как раз-таки сегодняшняя наша тема касается этого. Нужно ли христианам, можно ли христианам быть людьми своего времени? И, конечно, я думаю, что вы поняли, что мое личное мнение, которое, кстати говоря, не обязательно будет являться мнением Церкви, да, не нужно воспринимать мое личное мнение как мнение Церкви. Но мое мнение, что человек все-таки должен, христианин должен быть человеком своего времени. Почему? Потому что ну, неотделимо, христианство от, неотделимо христианство от внешнего мира. Нельзя сказать, что мы не должны соблюдать традиции. Традиции мы должны соблюдать, несомненно. Но, тем не менее, они не являются основополагающими. Основа христианства — это э, Христос, это вероучение, это, э, скажем так, нечто внутреннее. Внешнее же — это те же самые обряды, те же самые традиции — это только второстепенные, и всегда они изменяются. Нельзя сказать, что церковь находится всегда в одном таком статичном положении и никуда не меняется. Нет, церковь всегда движется в ногу со временем. И мы, христиане, должны это понимать. Мы должны осознавать, что наша миссия — это не просто какое-то несение каких-то, может быть, уже устаревших традиций. Но в то же время это современный язык, современный диалог с современным миром, в котором мы проповедуем Христа. Конечно, христианское вероучение не изменяется. Первоначально, как оно было, так да, оно остается. Но традиции всегда меняются. И мы можем это видеть, исходя из, опять-таки, исторических данных. Да? Ведь сейчас... Люди, которые желают подражать Христу, они не носят или иных хитонов. Сейчас люди, которые стремятся подражать апостолам, они не носят сандали. Да? То есть вот эти вот моменты, они все-таки не так важны, они второстепенны. Но и с другой стороны, мы не можем сказать, что традиции для нас не нужны. Однажды у меня был такой диалог с одним из священников, мы находились вместе с ним в молодежном лагере, и вот он такой как бы немножечко посетовал на то, как одеты отдыхающие дети, и сказал, а вот в наше время, да, как часто мы, это, мы слышим это, иногда даже любим это произносить, а вот в наше время, когда мы были молодыми духовниками, все девочки обязательно одевали платье заходя на обед и вообще находясь на территории И вот я его спросит: а зачем? Зачем э, ребенка э, заставлять э, принимать какой-то особенный образ, которому он, в общем -то, о котором он толком ничего не знает? Зачем насильно э, внедрять в человека э, какое-то мировоззрение, да, причем... Э, более даже не вероучительное, а более традиционное, от которого он совершенно далек и которое никак не влияет на его внутреннюю составляющую. И вот он сказал такую вещь. Но дело в том, что, как он говорит, если мы сейчас не станем соблюдать те традиции, которые оставили нам наши предки, то от нас может ничего не остаться. И вот это меня, конечно, очень сильно удивило. Как такое может быть, что... Люди, которые несут в себе Христа, да, люди, которые, для которых целью является не э, распространение какой-то культуры, а именно э, несение света Христова людям, могут так рассуждать. И вот это вот меня навело на вот эту вот мысль о том, что действительно, несмотря на большое количество тради традиций, несмотря на большое количество э, разного рода. Э, особенностей, скажем так, внешней христианской жизни, мы все-таки первоначально должны смотреть на внутреннее. Конечно, для каждого места приличествует своя одежда, да, своя форма одежды. Мы с достаточно, наверное, серьезной усмешкой будем смотреть на человека, который приходит в костюме на пляж и остается. Мы достаточно нехорошо, может быть, подумаем о человеке, который пижами или может быть в купальнике приходит в театр или, допустим, на прием к то высокопоставленному человеку, ведь так, и также из храма. Если наверняка многие из вас слышали, знают, что православная традиция основывается не только на священном писании, но и на так называемом священном предателе. И вот э, священное предание э, содержит в себе э, светотические труды. Первоначально Киприанков, Фаденский, Ян Златоуст и тому подобные отцы церкви говорили о внешнем виде. Они, конечно, никогда не э, стремились к тому, чтобы говорить, э, люди, одевайтесь так-то или одевайтесь так-то. Они давали только свои рекомендации, и чаще всего эти рекомендации касались непосредственно того или иного человека. И вот, Всегда они сходятся в одно. Делайте так, чтобы ваша одежда была умеренной, то есть, чтобы с одной стороны она была вычурной, но в то же время, чтобы она никак не была какой-то слишком монотонной или слишком, может быть, серой какой-то. Старайтесь не выделяться из толпы. Вот к чему призывает светляц. Светитель Игнатий Бринчининов это. Отец, живший уже в XIX веке, когда говорит о том, как мы приходим в храм, он очень сильно порицает, я бы даже сказал, тех, кто стараются как можно хуже одеться, идя в храм. И такое часто мы встречаем, особенно в 90-х годах, да, была такая, сейчас это постепенно сходит на нет, но в 90-х годах была такая, ну, скажем так, в кавычках назовем православная мода, да, когда... Люди старались одеться чуть ли не в лапте, мужчины отращивали длинные волосы, длинные бороды, женщины закутывались, я даже скажу, не одевались, а закутывались в платки и юбки. Но это сейчас постепенно отходит. Сейчас мы видим людей в храме такими, какие они есть. И это очень радует. Почему? Потому что действительно, ведь может быть присутствует капелька какого-то лицемерия да? в том, что мы, идя в храм, мы одеваемся так, приходя на работу или приходя в какое-то общественное место, мы одеваемся совсем иначе. Вот человек все-таки не должен быть вот таким вот лицемерным. Он должен быть таким, какой он есть. В храме ли, на работе или дома, с друзьями в общении с кем-то. И я думаю, что это, может быть, даже и было бы правильно, да, когда современный молодой человек, в храм, идет в той одежде, в которой ему комфортно. Конечно, также случай один, когда мы беседовали с одним из священников, и вот он говорит такую вещь. Однажды, находясь в гостях, он с балкона дома наблюдал такую картину. Невдалеке стоял православный храм и в другой стороне стояла синагога. И вот он наблюдал за входящими. Значит, православный храм, а как раз это был порог 90-х годов, то есть такое вот время. И вот он наблюдал за тем, какими люди входят в православный стараются как-то... Одеться как-то как похуже, выглядеть как-то не очень опрятно. И он видел, как и утери подъезжают к синагоге, выходят все пиджака, да, все дамы также приятно одеты, входят в синагогу. То есть это вот достаточно такое благородное зрелище. И вот мне всегда бы хотелось, чтобы мы, христиане, тоже выглядели глаза в глазах других благородных. И я считаю, что это является основой нашего внешнего вида, когда мы даже внешним видом, даже внешним сыновриком, находясь в храме, не в храме, в другом для этого месте, тоже как-то немножечко проповедуемся. Вот это очень важно. Ну, а мешают ли джинсы спасению? Насколько важен внешний наш облик, да? насколько мы должны обращать на это внимание, я думаю, каждый из нас должен ответить самостоятельно. Конечно, ответа церкви, официального ответа церкви, здесь нет. То есть человек должен поступать здесь, так сказать, по совести, да? к чему призывает его совесть. И я сейчас тоже могу сказать вам следующее, что как бы, каждый из нас, каждый здесь собравшийся, может ответить на этот вопрос. То есть мешают ли, мешает ли его внешний облик, его спасение? И вообще, что такое спасение? Когда мы говорим о спасении, христиане много вообще говорят о спасении. Это да? такая содержанная, скажем так, тема. Что же такое спасение с точки зрения христианства? Христианство, христианство это не просто какая-то совокупность, обычая, какая-то не просто даже совокупность первого учения, первого учения, но это полностью желание быть Христом. И вот я сейчас, может быть, даже хотел бы вам привести такой интересный момент. Одно небольшое большое сочинение так, одного из современных испанских писателей христианских, ну его называют христианский мыслитель я бы так не, ну, не стал говорить так четко, но это Куан Ариас, может быть, вы слышали о нем сам по вероисповеданию он является католиком, но он во многом, во многом, конечно, он передает взгляды не только католической церкви, но и христианству в целом. И в нем есть такое произведение, которое называется «Бог, в которого я не верю». Я вообще хотел сделать его таким вводным в нашу с вами беседу. Но вот получается так, что сейчас я хочу вам его зачитать. Как сам он говорит, то, что он написал, является... Попытка сформулировать для его друзей, почему он является христианином и что такое для него Бога. Он говорит такие слова. «Да, я никогда не поверю. Бога, который заставит в человека по слабости своей впадающей у Бога, который осуждает материю. Бога, который не способен дать ответ на учительные вопросы человека искреннего и честного, который со слезами произносить не могу. Бога, который любит бога. Бога, который включает красный свет на человеческой радости, Бога, который осушает разум человека, Бога, который благословляет кайф в нашей думы, Бога волшебника и полдуна. Бога, который заставляет себя бояться, Бога, который не позволяет обращаться к себе на три. Бога девушку, которую можно злоупотреблять. Бога, который отдает себя монополию одной церкви, одной нации, одной культуре, одной кассе. Бога, которому не нужен человек. Бога лотереи, в которой можно выиграть только случайно. Бога арбитра, который судит с готовым и руке. Бога одиночества, Бога, неспособного улыбаться, глядя на шалости и проделки людей. Бога, который играет в людей, чтобы осудить их. Бога, который отправляет в ад. Бога, который не умеет ждать. Бога, который всегда требует пятерки на всех экзаменах и испытаниях. Бога, которого можно объяснить философией. Бога, которому преклоняются те, кто осуждает человека. Бога, неспособного любить того, кого мнение презирает в Бога, который не способен простить многое, что люди осуждают, в Бога, не способного искупить горе и решений, в Бога, не способного понять, что дети любят разводить грязь, что они забывчивы и в Бога, который не дает человеку расти, покорять новое, меняться, перерастать самого себя, чтобы сделаться почти дольше. В Бога, который требует от человека отвлечься за свою веру от всего человечества, В Бога, который отвергает приглашение разделить с ним с нами наши праздники и человеческие радости. В Бога, которого понимают только взрослые, мудрые и состоявшиеся. В Бога, которого не боятся богатые, чьи двери стучатся голод и нищета. В Бога, которого могут принять и понять эгоизм. В Бога, почитаемого теми, кто ходит в церкви и продолжает при этом красть и злословить. В стерильного Бога, разработанного в научном кабинете теологов и догматиков. В Бога, который не умеет явить хоть частичку своей доброты там, где трепещет любовь, пусть даже ошибочно. В Бога, которому люба, милость и не неправильно. Бога, для которого равно грешно радоваться, привидеть двух прекрасных ложек, отвлекаться от молитвы, клеветать на ближнего, красть зарплату рабочего и злоупотреблять властью. Бога, который осуждает чувственность. Бога, ты мне в это дорого заплатишь. Бога, который иногда сожалеет, что подарил человеку свободу. Бога, который предпочитает несправедливость беспорядка. Бога, который довольствуется сохранение преклонимой вместо труда. Бога, который молчит в истории и равнодушным вопросам треворующим страдающие человечество в Бога, которому нужны души, а не люди. В Бога анестезии, для которого обновление земли надежда ценны ценнее лишь для будущей жизни. В Бога, который творит себя учеников, которые раздают свои задания по миру и равнодушным личной истории каждого из своих правил. В Бога тех, кто думает, что любит Бога, потому что не любит никого. В Бога, которого защищают те, кто не пачкает друг, не подходит, как он никогда не бросается ни в огонь, ни в бой. В Бога, которому дороги те, кто всегда говорит, все в порядке. В Бога тех то требует от священника, чтобы он крабился святой той водой белой надгробии и грязных дефинаций. Бога, которому проповедуют те священники, которые думают, что ад набит битково небеса почти пусты. Бога священников, которые убеждены, что можно критиковать все и вся, кроме них самих. Бога, который оправдывает войну. Бога, который ставит закон высшей совести. Бога, который поддерживает статичную, костную, неподвижную церковь, неспособную каяться, совершенствоваться и развиваться. Бога священников, у которых на все есть готовый ответ. Бога, который отказывает человеку в свободе грешить. Бога, который не предает анафеме новых фарисеев нашей истории. Бога, который не умеет простить немного наших грехов. Бога, который предпочитает богатых. Бога, который наказывает раку, насылает ликемию, который делает женщину уклонной, который забирает отца семейства, бросая пять человеческих существ в отчаянную нищету. Бога, которому можно молиться только на коленях и которого можно встретить только в церкви. Бога, который принимает и одобряет все, что говорят о нем теологи. Бога, который не спасает тех, кто его не узнал, но кто его желал и искал. Бога, который отправляет в ад после первого века. Бога, который не дает человеку возможности себя осудить. Бога, для которого человек не меры всего творения. Бога, который не идет навстречу тому, кто его оставил. Бога, неспособного обновить все существое. Богу, у которого для каждого найдется не найдется личного отдельного непохожего слова. Бога, который не идет на встречу тому, кто его оставил. Бога, который не неизвестный. Бога, который предпочитает чистоту любви. Бога, который остается равнодушным и не видит цветка. Бога, который не может открываться в глазах ребенка прекрасной женщины или плачущей матери. Бога, который не присутствует в человеческой любви. Бога, который сливается с политикой. Бога тех, кто молится, чтобы другие в это время работали. Бога, которому нельзя молиться на пляже. Бога который хоть иногда не открывается тому, кто его ищет, Бога, который уничтожает и не преображает, что любит человек, Бога, в котором нет тайны и который бы не был больше нас. Бога, который, чтобы сделать нас счастливыми, предлагает нам счастье, отделенное от нашей человеческой наборы. Бога, который уничтожает нашу плоть и не воскрешает. Бога, для которого люди ценные не сами по себе, в зависимости от того, что они представляют и ничто не имеют. Бога, которому друг тот, кто проходит на земле, никого не сделав счастливым. Бога, который щедр как Солнце, который греет все, к чему прикасается, будь то цветы или навоз. В Бога, неспособного обожестить человека, отведя ему место за своими столом и делая свои наследия. В Бога, который не может дать нам тот рай, в котором мы все почувствуем себя братьями, в котором свет исходит не только от солнца и от звезд, но прежде всего людской В Бога, который не есть любовь и который не превращает в любовь все, к чему прикасается. В Бога, который обнимает человека на земле, не может передать ему вкус, радость, восторг. И нежность, рожденная и оценение всей любви человечества. Бога, который не способен вредить человека, Бога, который не сделался человеком со всеми вытекающими последствиями. Бога, который не был рожден от трубы женщины. Бога, который не подарил человечеству свою мать. Бога, на которого я не могу надеяться, вопреки всякой надежде. Да, мой Бог — это другой Бог. Мой Бог — это не суровый, непроницаемый Бог, бесчувственный, невозмутенный стоит. Мой Бог — крупок. Мы с Ним одной породы. Он моей, а я и Бог. Он человек, а я почти Бог. Чтобы я мог вкусить божественную он любой мою святку. Любовь стела на хрупке моего Бога. Мой Бог хотел есть и спать. Мой Бог отдыхал. Мой Бог был внимательным. Мой Бог раздражался, был пристрастным и был нежным, как ребенок. Мой Бог был испорный матерью и через нее впитался нежным женского начала. Мой Бог дрожал перед смертью. Он никогда не убил боль. Никогда не был другим недолго. Поэтому он исцелял вещи. Мой Бог пережил изгнания. Его преследовали и как прескали. Он любил все человечество. Мой Бог, вещи людей, праведников и грешников. Мой Бог был человеком своего времени. Он одевался, как его с и говорил на диалекте своей земли, работал своими руками, кричал как пророк. Мой Бог был слабым со слабыми, и был надменен с надменными. Он умер молодым, потому что был искренним. Его убили, потому что в его глазах была истина. Мой Бог умер без ненависти. Он умер прежде всего из меня, и оправдывая, а затем уже прощая. Мой Бог хрупок. Мой Бог порвался старой моралью зуд за зуб, с мелочной местью, чтобы открыть новые горизонты силы любви. Моего Бога швыряли озим, раздавленный, при этом не оставленный, и он продолжал любить. Поэтому мой Бог победил смерть. Поэтому в его как новый плод воскресили. Поэтому и все мы на пути к воскресению, люди и вещи. Многим труден этот мой крупный Бог. Мой Бог, который плачет. Мой Бог, который не защищается. Он трудит этот, труден этот мой Бог, оставленный Бог. Мой Бог, который должен умереть, чтобы воскресествовать. Мой Бог, который сделал вора и преступника первым святым своей церкви. Мой молодой Бог, который умирает в политическом обвинении. Мой Бог, священник и пророк, который подвергается унизительной смерти, первым за историю всех инквизиций. Да, он труден, мой хрупкий друг жизни. Мой Бог, который был искушаем. Мой Бог, на у которого выступал кровавый год, прежде чем он принял Он труден, этот мой Бог. Этот мой хрупкий Бог. Для тех, кто думает, что торжествовать можно только убеждая, защищаться, убивать. Для тех, для кого спасение – это усилия, а не подарок. Для тех, кто считается человеческим грехом. Для тех, для кого святой – это стой, а Христос Ангел. Он труден, мой хрупкий Бог. Для тех, кто все еще мечтает о Боге, не похожим на людей. Конечно, это произведение, это, ну скажем так, небольшая заметка была сделана человеком, который ну, немножечко, несмотря на то, что он католик, немножечко не дружит католической доктрине доктрины. И во многом, конечно, он перегибает палку в своих представлениях, да, в тех представлениях, о которых он говорит с точки зрения своего личного восприятия Бога да, и восприятия Бога с точки зрения христианства. Но во многом он прав. Во многом с ним можно согласиться. Действительно, Бог — это немножечко не то, что мы часто себе представляем. Христианство — это немножечко не то, что мы при, привыкли видеть в христианстве. Мы привыкли видеть в христианстве только внешне. Допустим, совсем недавно в одном из учебных заведений, когда я встречался с учениками, со студентами, я предложил им такой интересный момент. Давайте с вами проведем ассоциации да, с, те, с теми религиозными мимострениями, которые мы знаем, что, как, как мы воспринимаем эти религиозные мировоззрения, представления. И вот мы значит, решили рассмотреть такие вероучения, православие, католицизм, протестантизм, ислам, иудаизм, буддизм. И вот э, в графе православия в основном я встретил такие скажем так, ассоциации людей. Свечи, ладан, пасха, куличи, Значит, церковь. Часто встречалось, кстати говоря, то, о чем я и говорил, что было в 90-х, неопрятные люди, злобные бабки и вот тому подобные вещи. Почему-то никто не сказал в этой вот графе, что православие — это Христос, что православие — это живая и спасительная вера, что православие — это, может быть, желание принести истинную мир. Вот почему-то этого не было. И, естественно, можно понять, почему. Потому что мы с вами, когда говорим о Православие мы редко касаемся. Мало кто сегодня воспринимает религиозные взгляды такими, какие они есть. И чаще всего мешает вот это вот. Я не могу назвать ее шелухой, потому что это все-таки не шелуха традиции. Но часто традиции заменяют все остальное человеке. И бывает даже так, что внешне человек соблюдает все каноны, все, вернее, обычаи и обряды, я даже не назову их каноникой но внутренне он остается еще где-то там за дверями церкви. скажите пожалуйста ответили ли я на вопрос заданный да? а каждый из присутствующих те, кто желали ответить на этот вопрос, ответили ли они? или может кто-то не согласен? Вопрос такой, <talking> спасение, само спасение, спасение понятное или нет? Спасение. Да. Uh, хорошую фразу сказали, когда читали, спасение это подарок. Yeah. Спасение подарок. И вопрос, когда этот подарок дарится, в какой момент жизни? Uh, ну, я бы сказал так, я буду говорить с точки зрения Церкви, немного прибавляя свое личное. Uh, что такое спасение? Христианство рассматривает спасение как некое переход от одного состояния к другому. И это не переход, как часто изображалось в средневековой литературе, от значит, несовершенных деревьев и полей да, к совершенным там, домам, деревьям, каким-то или, допустим, сковородкам или еще чему то Нет. Но помню, что Ян Златоуст говорит следующие слова. Когда он говорит о Рае и Аде, он говорит, что Везде присутствует божественная любовь. Но ад — это то состояние человека, когда, оно, когда любовь обжигает, а рай — это то состояние внутреннее состояние человека, когда любовь согревает, как огонь. Вот, вот так вот говорили свидетели Анслатоусты. Я думаю, это достаточно понятно всем. Но когда оно происходит, когда оно приходит к человеку, существует несколько мнений да? вообще спасение даровано всякому человеку, да? всякому человеку который живет здесь на земле но человек может отвергнуть это желание быть спасенным да? желает ему отвергнуть Ну каким образом он желает его отвергнуть не следуя за Христом, то есть не принимая Христа как своего спасителя не принимая Христа как тот, тот, скажем так, камень, да, на котором он основывает свою жизнь. Ну, я думаю, вот примерно так. То есть, по идее, с рождения человек уже как бы, предопределен к спасению. Но воспринимает он это предопределение или не воспринимает, это зависит от него. Почему? Потому что с точки зрения христианства человек сотворен абсолютно свободно. И Бог не в силах, помните, да, вот этот может ли Бог создать тот камень, который не может поднять? И одним из ответов на этот вопрос является как раз-таки то, что он уже создал такой камень. Человек без его воли, без его желания Бог не может его. Ну, я думаю, так. Ну, здесь тогда некоторым решания позволите. То есть вы сразу же сказали, что человек хочет уйти от христа, то есть, но возможно ему надо просто красиво показать этот подарок, подарок, и у человека не будет желания избавляться от этого, красивого подарка. Конечно. Просто нет, подарок. Я с вами вот. И в данном случае, то есть, бы я вижу, что люди просто не могут оценить этот подарок, поскольку мы Привыкли видеть глазами, пока я не увижу, я не поверю. Нет. А спасение лишь духовное, как я понимаю. Да. И, соответственно, сколько она духовное, то есть просто ее надо раскрывать, раскрывать и раскрывать. То есть я так понимаю, спасение нам дорожеется, получается, мы получаем этот подарок, а потом у нас уже есть воля либо вести благодарение подарок и сохранить до конца жизни В своей жизни, да. либо изменять ну, его на Радости, да. ну, я бы даже, Поэтому да. вот именно вот этот момент, как бы, важности, ценности подарка его надо раскрывать больше, четче, как-то объемнее, чтобы когда приходит искушение, люди понимали, что они теряют. Что они теряют. То есть просто, чтобы было это ощущение. То есть когда просто подарок этим от отрывается, а это настолько дорогой подарок Христос, что. Просто кусок тебя отрывается. Вот этого осознания нет, и поэтому люди легко разменяются. Ну, да, даже. тут даже во знаете, как идет. многие это не осознают, это... что это подарок. Ну, это, он, мне кажется, это не учится просто. Разве? Потому что, когда задаешь вопрос, спасен ли ты, все отвечают, нет, я не спасен. То есть, вот, как, вот этот момент непонятно. Спасение подарок, он дан или не дан? Если он даст, значит я спасет, И я уже спасен и иду по ускорению руки не должен потерять тот самый подарок, который мне Да, и вот тут узкий. Кто-то желает этот подарок вырвать слева-справа, путь тут узкий. То есть подарок нет. самого желания его уронить куда-нибудь? самого желания нет. Нравится подарок, он хорош, потому что иго мое благо. Иногда бывает тяжело его нести. Казалось бы, со свободными руками будет легче. Это кажется. Это значит, до конца не оцениваем подарок. До конца не Нельзя сказано, игорь моего блага, и ноша моя века. Почему? она? потому что Христос помогает. Но человек, человек, в связи с тем, что э, иногда его свобода воли зашкаливает, скажем, там, даже иногда и разу, он да, может сказать, а почему бы не попробовать? Почему бы сейчас не, не уронить его, попробовать пойти без веры? Ну, да, свобода остается. То есть, то есть вот но, да, как... когда. У тебя спасение где-то там впереди, ты ничего, ничего не То то ли оно есть, то ли его нет, то ли его получит, то ли его не получит. То есть ну, легко тогда падать в грязь. А когда оно ну, вот оно у тебя уже есть, она уже дарована, и ты его несешь. Ну, я думаю, что упасть есть желание часто бывает. То есть даже если подарок не Есть вопрос большой. Да-да. Мало затронули, не Может, я прослушаю? Тема согласна через одежду. Да, то, еще... что касается женщин, мне интересно. Да, я ее совершенно не затронул. Вот извините, можно вопрос? Да, вот, да. В фильме написано как бы, кто особенно заметен из малых то потому, что чтобы камень нашел, на шею и его утопили. Ну просто как бы, если тема, конечно, касается девушек, основном, которые носят джинсы, там коротенькие юбочки. Мне интересно. Так, ну, значит, не затронул я его, но на самом деле вопрос достаточно интересен, и я думаю, что здесь нужно смотреть на намерение человека. К сожалению, к сожалению, да, человеческая природа не настолько сильна, чтобы иногда воздержаться от соблазна, и иногда мужские взгляды да, падают на симпатичных девушек, да, пришедших в каком-то таком либо мини юбках либо обтягивающих джинсах, еще в чем-то. Но тут все-таки вопрос к этому человеку. С какой целью он приходит в храм? С какой целью он приходит к Богу? Приходит он к Богу или смотреть на окружающих? Это первое. Второе. Значит, тут нужно смотреть на намерения девушки. Если она идет... Просто Богу, но она, она не думает об этом. Есть даже, я вам скажу, что есть многие люди, у которых в гардеробе ну, нет никакой одежды, кроме штанов, да? кроме брюк. И, кстати говоря, говорят, брюки это мужская одежда. Все наверняка уже знают, да, что уже больше ста лет отдельный покрой брюк ведется женский. Поэтому это не является. «Это брюки, а вообще, ты я еще говорю. Значит, и вот. Второй момент. Если человек намеренно идет для того, чтобы соблазнить, для того, чтобы нарушить какие-то традиции, для того, чтобы как-то показать, а вот я вот такой. Вот это, конечно, является нехорошим моментом. Да? И человеку, может быть, стоило не задумываться, с какой целью он тогда посещает служение, посещает а если человек идет просто, идет потому что, ну вот он как бы не, не задумывается об этом, ну просто не думает, да? то тогда я думаю, что в этом ничего постыдно, ничего греховного. Потому что, знаете как, соблазнить ведь можно не только внешним видом, соблазнить можно каким-то действием, или еще чем-то. Знаете, есть такая интересная шутка. Старые служители любят его приводить. Идет священник, дорогой шелковый, грязь и вот, вот люди окружающие смотрят на него, говорят, батюшка, наворовал, наворовал, точно наворовал. Дальше идет священник весь грязный, какой-то залатанный, вязкий, такой неказистый, Ах, батюшка, наворовал и спрятал. Можно смотреть порнографию, или даже может быть там, я не знаю, вот такие какие-то вещи. Да? И если намерения хорошие, да, я изучаю биологию, да? То в принципе нормально. Правильно Нет, неправильно. Во-первых, как бы примерно такой А что такое? Ну хорошо. Я изучаю биологию. Нет, подождите. Во-первых, во-первых, такой момент. Значит, я говорил о том человеке, который приходит в джинсы, или. Ну, сниматься, по Вот например. сниматься, да. Изучать биологию. Сниматься. Ну, понятное дело, что человек не изучает здесь. Понятное Чему? дело, с какой целью обычно туда люди идут, да? Это кому понятно? Да всем понятно. Чем люди идут туда, зарабатывать деньги. Вот. Идут туда, зарабатывать деньги, и... Э, Через, там, может быть, соблазнение, там, другие, да, участие в каком-то большом таком грехе. Поэтому, я думаю, что эти люди они не воспринимают это как грех. Понятное они... дело, потому а... что они не знают понятия греха. Они не могут отличить, возможно, что они не могут я не говорю, что так и есть. Возможно, что они не могут отличить черного от белого или еще чего-то. Но это явно, явный, скажем так, признак грехов ниже. Я думаю, что даже каждый подросток знает, что при любодеянии, что блуд это мир. Даже многие не знают, что, допустим, я не знаю, что это допустим осуждение да? для кого-то считает, что это не грех. А вот блуд, при любодеянии это всегда является грехом. Когда человек приходит на Иисус, в первую очередь, он думает о том, блудил он или не блудил, да, и, как правило, если человек далек от себя, если он не совершал эти греха, то он считает, что он ничего плохого в жизни не слышит. Ну, опять, только другая граница. Ну, вот женщина, ну, вся лекция, она построена на том, что вроде как для женщины спасение, спасение, правильно, потому что мужчина в джинсах это нормально, вот. Ну, женщина, например, она красится, это как, например, она даже в юбке, но такая юбка, которая действительно... То есть она что это? Для чего это? Интересный вопрос. Значит, тоже несколько минут. Возьмем, допустим, Киприан Харфагенцев. Когда он говорит о женщине, пишет он, где одно из дев, когда было такое там, направление в да, церкви, это да, девушки, хранящие сверху, в течении своей жизни, девственница, наступающая и вот он пишет кремлю. Порицает ее за то, что она украсят в пустовое время до II века. И он говорит такие слова, ну ладно бы, если бы ты стремилась выйти наружу, то есть это еще нормально. То есть он считает, Кипьянков объясняет, что это нормально. Но поскольку ты хранишь себя ради Христа, то Зачем тогда ты, ты, ты, ты. это делаешь? Это первое. И второе. Если макияж не выглядит достаточно вычеркным, я думаю, что он вполне доступен для человека. То же самое, а зачем люди чистят зубы? Зачем люди прическливые? Зачем люди стирают одежду? Ну, могли бы не стирать, правильно? Ну, Ходи в том, как, как тебя создал Бог. В том, а что не стрибись, не стриги ногти, не умывайся. Зачем? Ну, здесь не, не, не несет протест сексуальный как бы, аторакция. А вот накрашивание – это конкретная вещь, это которая… Это не сексуальный. Это не вещь, которая несет конкретный сексуальный характер. Я ну, вас уверяю. Нет. Потому что да. большинство… А делают... бы, ну, то есть источником, вот, где-то в древности, это все равно это привлекательность привлечь мужчин. Привлекательность, да. Почему мужчин не красить? Внешний... Внешний вид. Сохранение внешнего вида. Сохранение внешнего облика. Приятного, опрятного. Вот это должно быть. Это можно Вот опрятам можно просто Можно да. Есть, есть люди, которые не красятся и э, при этом прекрасно выглядят. Да. Но кто-то может быть чувствует какую-то закомплекционность, да, себя, как вы относитесь к тому, что, ну, люди ходят на пляж там, как, купаются бы, ну, там, купаются? Например, ходят в топлес, да, и считают, что, ну, ты. Нет, ну, для этого, для этого мысли, для этого, существует отдельный места, где можно ходить в топлес, где, возможно, другие формы отдыха такие. Нет, подождите, вот вопрос. Одни батюшки, они, как бы, относятся, допустим, к турбеке, да, к а он отрицательно относится к тому, что, ну, запрещает своим прихожанам ходить на пляж и раздеваться, ну, в парню Другой батюшка наоборот. Ну, все по-разному. Ну, слушать свою совесть. Поступай по духу, и не будешь должен бывать. Слушать свою совесть, но я все таки думаю, что хотя я, честно говоря, не задумывался никогда на эти местах, но это необычно. Ну, люди ходят на пляж купаться, да, для этого существуют отдельные места. Да, Нам, как священнослужителям, каноны не позволяют раздеваться вот, в общественном месте, да? Но пляж это пляж, они всегда были пляжами. Допустим, апостол Петр, помнит, он был паспу, при кресте, кресту Вот, то есть, как-то так. Это сложный, конечно, такой вопрос. Ну, это на самом деле очень серьезный вопрос. То есть, пока человек не получил подарок, он не знает, на что он нужен. Не есть несколько примеров. При рождении, либо при пищи. Или при уверовании. Ну, подразумевается, что крестяйся человеку человека, в уверовании. РПЦ крестит младенца, младенца и рождение. Это не РПЦ, а ПЦ. а вот, можно, можно, да. можно я проверку? Просто э, я думаю так, вот раз вопросов нету вот, по теме, да, вот, да, да, теме спасения, вот, сейчас то я, вот. Вот. я просто предлагаю сейчас э, обстановку нашу сделать немножко такое, как сказать, немножко. домашнее да, правильное правильно слово. Это мы планировали да, привести ЧП, ну, конечно, для тех, кто желает, Вот я предлагаю просто сейчас а, сделать такой круглый стол, и вот просто в режиме беседы, потому что я понимаю, когда кто слушает, да, и когда балька отвечает, то есть не всегда, иногда хочется что-то добавить, читать, иногда хочется что-то вот, узнать, может быть, у других участников нашей встречи. Вот я предлагаю сейчас сделать такой круглый стол. А мы поставим здесь столы. А, в режиме беседы за чашкой чая а, помучим батюшку еще вопросами, вот а, не обязательно по этой теме, да, но около православных, потому что наше будущее сегодня православных священное. Вот такое мне предложение. Давайте тогда. Сделан таким образом. Я просто попрошу вас помочь. Я, можно ее продолжить, я думаю, за час чая. А, просто кема срекутся, Я думаю, что да. Предлагаю просто сейчас сделать небольшой перерыв, 3-5 минут, пока мы с ребятами плаштаем столы и девчонки нагреваются. Ну вот, спасибо. Все-таки спасибо за внимание, а, за то, что мы с вами, во всяком случае, поедем. За данные вопросы. было приятно, интересно.